Направь на путь нас истинный И укажи нам верную дорогу. Мы ежедневно молим, Вопрошая к Богу. Пути его неисповедимы и сложны. И если указатели, Куда шагать нам? Влево, вправо или прямо? Подобное в картине Васнецова Витязь на распутье. Русский художник-мастер нам На камне обозначил Налево завернуть, Побегать с красным флагом, Разрушить все до основания, и все по новой долго строить. Направо завернул однажды Гитлер и фашисты. Мы помним, что в итоге вышло обратного пути, конечно же вам не найти, как в речку дважды не войти, схитрив все горы и овраги без труда не обойти. Дорога верная прямо. Совет мой вам идти. Кто видит, тот увидит, кто мыслит, тот поймет, кто слышит, тот услышит, кто ищет, тот найдет.